Давайте подведем итоги данной главы. Я считаю эту главу очень важной и надеюсь, что вы придадите ей особое значение. То есть все ищут обычно идеальную стратегию. А на самом деле идеальная стратегия хорошего трейдера это его диверсификация. То есть это использование различных стратегий, различных инструментах, тайфреймов. То есть вы должны быть и скальпером, и интродейщиком, может быть, инвестором. Вы, если будете использовать различные стратегии, у вас могут быть вообще там где-то депозиты в банке лежать или вы можете где-то купить недвижимость, но не с целью там жить, а с целью там ее, например, сдавать или перепродать дороже. Вот это все инвестиционные различные проекты. Чем больше у вас становится финансов, тем возможности у вас расширяются. Возможно, как бы, дополнить диверсификацию – это открытие какого-то бизнеса но не то, что вы там с головой у него погружаетесь. Бизнес ведь можно вести удаленно. То есть вы просто э, взяли деньги, купили готовый бизнес, например, там э, какую-то там, не знаю, сеть аптек или булочную на углу. Вы там поставили своего директора, вы поставили там своего бухгалтера и все. И этот бизнес вам приносит деньги. А вы просто проверяете Если все идет хорошо, у вас хороший управляющий, хороший директор, бухгалтер все четко считает, это будет как дополнительное вложение. То есть Бизнес купили, там срок окупаемости его может быть 5-10 лет, но вы знаете, что он ну, через 10 лет накупится и дальше будет работать на вас уже в профит. Все это а, дополнительная диверсификация, если вы будете и в трейдинге то же самое. То есть я скальпер и при этом у меня робот работает на каком-то другом инструменте. Там я знаю, что я туда не лезу, а здесь я работаю своей головой, работаю руками, трачу на это больше времени, а, учусь контролировать эмоции, а, повышаю свою дисциплину учусь понимать рынок вот это и есть грааль на самом деле трейдинга контроль рисков потом алгоритм то есть приоритет к контролю рисков вы должны это обязательно помнить что дальше вам делать искать наблюдать экспериментировать если вы контролируете свои риски дальше у вас есть возможность есть время для того чтобы найти свою собственную стратегию алгоритм который будет работать часть алгоритмов Алгоритмы, которые я знаю, я с вами поделюсь в следующей главе. Дальше вы можете их дополнить, заменить, адаптировать и так далее. Все меняется. И нет никаких там вот таких догм, что вот это работает, а это нет. То есть работает и правильный. Нет правильных и неправильных сделок. Нет правильных и неправильных стратегий. Есть стратегии, которые приносят прибыль, и она единственно правильная. Вы пришли на рынок ну я говорю сейчас за тех кто пришел на рынок зарабатывать и это единственно должна быть ваша цель как вы ее достигнете это уже другой вопрос вы должны понимать что вы пришли здесь отнимать деньги у других вы скальпер значит вы будете отнимать у соседа у вашего друга у вашего знакомого все кто присутствует на рынке здесь нет друзей и поделившись хорошей стратегией которую вы нашли и который приносит вам профит вы соответственно делаете медвежью услугу и своему другу потому что он поделится по своей доброте душевной еще с сотню трейдерами и все для всех эта стратегия будет навсегда утеряна, а вы могли бы заработать на ней денег. То есть вы сюда пришли отнимать деньги у своего друга, поэтому занимайтесь этим делом здесь. Если вы будете инвестировать, вот тогда у вас там вложение в компанию здесь могут заработать все. Скальпинги могут заработать только те, кто научится хорошо отнимать деньги у других. Следующее. Вы должны понять из этой главы, что вы не должны пересиживать сделки. Не нужно становиться инвестором в виде неудачного спекулянта. Это очень плохая затея, плохая затея и она ни к чему хорошему не приведет. Любимая тема – войти в сделку, потом пересидеть весь убыток и покрыться в нуле. Тогда спрашивается, какой смысл столько переживать такое количество эмоций, тратить такое количество времени, чтобы закрыть сделку в нуле. Тогда лучше вы просто не входили в эту сделку. Такое у вас будет периодически случаться, но это не должно быть на постоянной основе. Итак, скальпинг это сложная эмоциональная торговля, сложный бизнес, который потребует у вас много времени. Роботы будут вам помогать, есть роботы-помощники, есть роботы самостоятельно торгующие, но вы должны для себя понимать, что они на 100% все ваши проблемы не решат. И с этим вы должны смириться. Они помогут, но человек все равно стоит и, и за написанием роботов стоит человек, и использует роботов человек, поэтому все, равно, поэтому все равно трейдер в конечном итоге будет ответственен за то, что у вас убыток или за то, что у вас профит. Спасибо за внимание.